Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Михаил Лен. И я продолжаю отвечать на вопросы и давать некоторые уточнения относительно полемики, которую вызвал мой недавний каст по, про патриархат. Значит, начинаем с пятого вопроса, потому что это уже часть вторая этой темы. Значит, комментарий был такой. С бабой нельзя договориться, о чем можно договориться с голодным тупым крокодилом, чтобы не больно съел. Очень хорошая аналогия, спасибо за комментарий автору. Просто аналогия шикарная, объясняю почему. Нельзя договориться с голодным тупым крокодилом, пока у крокодила есть зубы, пока он нападает из воды, где вы его не видите, и пока его жертв с детства Зомбировали считать крокодила кроликом, что он вообще типа добрый, хороший и безопасный. В этих условиях договориться с крокодилом нельзя. Если крокодилу вырвать зубы, убрать у него воду, чтобы его было видно издалека, и убрать промывку мозгов его жертвам, что это не кролик а крокодил, то крокодил вынужден будет договариваться. Я думаю аналогии понятны, не буду развивать этот вопрос. То есть буду, но не, не в плане этой аналогии с крокодилом. Вот. То есть да, в данном правовом поле и при данном умственном состоянии большинства мужчин и зеркально обратном умственном состоянии большинства женщин, которых воспитывают, собственно, мужу ненавистницами. Смотрите там мои статьи про предпосылки для бытовой проституции, бытовыми проститутками. Вот, в потребительском отношении к мужчинам, да, нельзя договориться сейчас, но в нормальном правовом поле, которое будет жестко учитывать интересы, права и обязанности от обоих полов, отсутствие мужчин баборабства и геноцентризма, то есть зомбирование матрицей, еще как можно будет договориться, и женщины вынуждены будут договариваться. А если они не захотят договариваться, то я повторяю, сейчас все отношения, Временные. И существуют два принципа Селезнева: либо наличие женщины в жизни мужчины увеличивает, значительно увеличивает степень его жизненного комфорта, либо второй принцип пинок под зад из его жизни, открытой двери. Вот. Собственно, теперь дополнение сюда. Почитайте, пожалуйста, юмористическую статью на маскулисте. Ссылка в описании. Она называется: Если бы завтра все мужчины стали маскулистами. Юмор. Вот. Там. Ну, очень хороший пример, естественно, это все такая некая такая фэнтези, вымышленная ситуация. Но что будет, когда, когда так сказать, у мужчины прозревают, а у крокодила зубы отвалятся? Почитайте, там описан вполне, вполне реальный жизненный сценарий, когда женщины вынуждены будут договариваться. Далее, ну тут много комментаторов, что дарвинизм шаткая концепция из серии, что как бы товарищ Сталин это гуманист всех времен и народов, Земля плоская и не помню чего еще, Человека создан Бог или версия инопланетяне вот, ребят, я не хочу это обсуждать то есть я скажу, что дарвинизм Никто не собирался никогда опровергать, я так понимаю, речь идет об, о происхождении видов, теории происхождения видов, которая совершенно подтверждена, практи, подтверждена практикой происхождения человека, вот неких там когда-то обезьяноподобных предков и так далее. Вот, это базовая теория для современной биологии, никто с ней никогда не боролся, она верна, она подтверждается полностью всей современной наукой можно сказать за последние там, 200 лет с тех пор когда жил Дарвин или, там 150 Вот, поэтому лучше просвещайтесь смотрите Дробышевского Станислава, смотрите Соколова по-моему Александра смотрите ролики про борьбу с уже научными идеями которые сейчас к сожалению в обществе начинают преобладать потому что это коммерчески выгодно жуликам вот И, и ну, просвещайтесь, у вас большой головной мозг. Как бы, жалко, что вы его так мало задействуете. Дальше, седьмой пункт. Почему не, получай, не получится искусственно загонять женщин в подчинение? Значит, комментарий был следующий. Уважаемый, почему при патриархате в качестве рычагов подчинения вы рассматриваете только естественные экономические рычаги, невозможность женщины себя обеспечивать? И не рассматривайте искусственные рычаги. Но я уже на эту тему привел как бы, отрывок из рассказа Елены Шерман. Не буду повторяться по поводу искусственных рычагов. Далее. Разве нельзя искусственно ограничивать возможность женщинам себя обеспечивать? А мы этих кошек душили-душили, душили-душили, душили-душили. Вот прям вот человеку не, не имется, все бы ему ограничивать искусственно кого-то. Вот не может жить спокойно прямо кого-нибудь искусственно не ограничил днем вечером заснуть не может далее путем ограничения прав образования заня... на образование, занятость, передвижение половое поведение одежды и т.п. ну замечательная такая схема прямо зашибись далее опять значит, ссылка на эти уже любимые нами Арабские Эмираты в богатых нефтяных монархиях Персидского залива достаточно высокий уровень жизни и возможной занятости, но права женщин там искусственно ограничены законом и религией, де юре или де факто, и поэтому патриархат в общем и целом там пока существует. Ключевое слово здесь в общем и целом и пока, потому что э, по мере повышения экономического благосостояния тех стран, как я уже сказал, там патриархат все слабее и слабее, и причины я сказал выше, уже забыл <laughs> в этом касте или в предыдущем, в предыдущем, кажется. Э, вот, поэтому не буду, не буду повторяться. Значит, ну, отвечу. Во-первых, у человека при, в условии, при избытке ресурсов, когда ему не надо конкурировать за пищу, за жилье, когда у него всего в избытке, у него включается инстинкт альтруизма. Это улучшает среду для выживания вида в целом, для выживания потомства. У него включается инстинкт взаимопомощи. Просто мы сейчас живем в таком мерзопакостной стране, ну не сейчас, а как бы последние тысячу лет наши предки жили что этот инстинкт сильно поутих. Вот. Людям, знаете ли, свойственно делиться помогать друг другу, любить, между прочим, друг друга. Это тоже в человеке прописано на инстинктивном уровне. Вот. Поэтому в условиях избытка ресурсов люди этими ресурсами делятся. Особенно делятся с родственниками и в том числе с родственницами. Я уже говорил, что женщина это чья-то мать, сестра, жена. И как вот будет угнетаться любимая жена в условиях изобилия ресурсов, Законами, мне что-то слабо понятно, то есть это какие-то ну, химеры вообще людям в голову приходят, я говорю, подойдите в зеркало внимательно на себя посмотрите, долго, трезвым взглядом, может пройдет это. Дальше, пункт второй сюда же, вот вы по попробуйте представьте себе жизнь современной в кавычках патриархальной женщины в тех же самых Арабских Эмиратах, у них вполне развита контрацепция, я бы не сказал, что по куче детей, из того, что я знаю. То есть один-два ребенка, три максимум. И допустим, они выросли. Это самое, продукты в супермаркете, вода горячая, значит, не надо там в огороде копаться, скотину доить, там резать, кормить сеном, силусом и так далее, гонять на пастбище. Вода горячая, холодная, из крана течет, не надо таскать там из колодца на кромысли, нагревать. Стирает стиральная машина, а не сама эта женщина, вручную там в ближайшем водоеме или где-то там, я не знаю, где они там стирали. Общую схему возьмем, так, по человечеству среднюю. Ну вот, и, ну греет батарея зимой, дров не надо заготавливать. но ну, это, наверное, не про Арабские Эмираты, это поближе к нашим широтам. Убирает, я извиняюсь, пылесос. Ну можно там тряпочкой пройтись, хотя, наверное, роботы уже там есть тоже для этого, для влажной уборки. И, По-моему, они и в России-то уже есть. Вот, готовят пищу, ну да, там надо что-то порезать, полуфабрикат, там достать из холодильника, кинуть на сковородку, там из супермаркета, супермаркета его привезти, ну вот, э, ну, газовая, кухонный комбайн и так далее, возят женщину автомобиль, права им далее, а вот, то есть у нее времени и сил вот так выше крыши остается, и куда она вот, если ее ограничить в правах, куда она это все денет? И не надо как бы, пахать по хозяйству, как проклятой, в то время как мужчина вообще обеспечивал жизнеобеспечение там, в 19 веке и на протяжении там, тьмы веков ранее 19 века. Да Она либо свихнется, либо она будет сидеть в этих самых соцсетях, что тоже э, на женщину влияет очень тлетворно, либо бледовать пойдет. Организм захочет новых ощущений, тоже по инстинктивным программам. Вот. А опять 10 детей, там, что баба это вот реально уставала, сейчас далеко не каждая семья и далеко не каждый мужчина хочет иметь. У нас все-таки, говорю, цивилизация, контрацепция и уход от этих первобытных моделей. Когда там рожала эта женщина по 10 детей, половина умирала, или там 2 выживала. А человечество все-таки воспроизводилось. Вот, дальше. А потом я повторяю, что ну как можно. Это просто не цивилизованно. То есть не бывает, как не бывает первой и второй свежести, не бывает для одной категории там, граждан страны цивилизованности, а для другой там жутких лютых законов. Ну то есть бывает, если их вот как для современных мужчин насаждают на штыках и просто. Объявили против правительства, объявляют против мужчин узаконенную войну на уничтожение. Тогда да, бывает дискриминация. Вот. Но это не цивилизованно. И такой социум, в принципе, быстро вымирает. Вот. Поэтому всегда, когда одна часть какого-то социума живет цивилизованно, то другая тоже будет. Иначе получается черт знает что. Цивилизованно, я говорю, опять же, возвращаюсь к тому, что там нормальные законы, Нормальное правительство, которое, повторяю, любит свой народ и свою страну. Нам это непонятно на генетическом уровне. Вот, ну вот, не знаю, конечно, вот это тяжелый пункт для объяснения. Я даже не знаю, как понятнее объяснить. Ну, понимаете, нельзя вот если там два огурца положить в соленую воду, то чтобы один был пресный, а другой там соленый стал соленым. И прописать это в законе. То есть, ли, либо так, либо так. Дальше. В принципе, поскольку я в этом, мужского, то, что раньше называлось мужское движение, сейчас называю, ну, уже не хочется так называть, потому что происходит в нем, если честно, то с моей точки зрения черт знает что. Вот И все люди разбежались и клинит каждого по-своему И с моей точки зрения не туда, это мое сугубо оценочное мнение вот, Тем не менее, необходимо делать движение прозрачным и публичным вот, Потому что когда в интернете какой-то не очень умный человек Я сейчас конкретно ни о ком не говорю Какой-то выскочка со стороны с очень ограниченными умными, умственными способностями начинает болтать от всего мужского движения, всякую ахинею, это никому на пользу не идет То есть организации никакой нет, устава нет, членства нет, поэтому дискредитировано это название чудовищно. Вот. То есть давайте просто оставим слово «движение», это более полезно более адекватной ситуации, его необходимо делать публичным. Его нельзя маргин маргинализовывать. Вот. А это очень тяжело, потому что вот этот пункт, честно говоря, для меня самый трудный. Потому что если говорить о матриархальной катастрофе, которая сейчас происходит вот так по-честному, как я говорю, это не будет принято публикой и общественным мнением. Ну вот то, что я сказал. Если сказать, что теперь все отношения временные будут что брак, что человек перешел жестко на модель серийной моногамии, что вот этот вот э, статистический беспредел, там разводы, распилы, там продолжительность жизни, вот он не только как бы происходит от э, узаконенной искусственной дискриминации мужчин, не только, а еще он обусловлен именно уровнем экономического развития. Это не будет понято и не будет принято. Так же, как это не понято и не принято, значительной частью даже моей аудитории. Вот, поэтому сейчас, в принципе, все там немногие вменяемые активисты, я себя тоже вот имею смелость таковым считать, а им приходится балансировать на грани. То есть выдавать правду так, чтобы, во-первых, за нее не посадили, а то сейчас у нас уже в стране за инакомыслие нормально сажают, как вы все знаете. Вот. Второе, чтобы она была социально приемлемой, и третье, чтобы она продолжала оставаться правдой. Далеко не всем удается пройти по этой вот этому лезвию бритвы, не скатившись в ту или иную сторону. Я стараюсь пока что. Вот такие дела. Каждый активист решает эту проблему по-своему, я решаю ее по-своему. Так вот, короче, все вот эти вот заявления о том, что мужчина должен всенепременно доминировать над женщиной, это дискредитация, маргинализация идеология. Вот, хорошо, хоть как мне там тоже написали ВКонтакте, благодаря во многом моим усилиям перестали про ББПЕ говорить, там, бей бабу там и так далее. Давайте там их лишим избирательных прав, о чем я тоже говорил. Слава богу, хоть немножко как бы подтягивается народ на более высокий уровень осознанности. Хотя до окончательного потолка еще далеко, очень далеко. Вот, поэтому, в принципе, надо думать о том, как выходить из интернета, как выходить из подполья, как набирать массовость, как самое главное, продолжать набирать критическую массу, и когда она будет набрана, официально выставлять правительству жестко свои требования. но ну, жестко, в смысле, в рамках существующего законодательства. Тогда будет толк. И мне кажется, судя по тому, как процесс идет, но я бы не сказал, что это совсем невозможно, но я бы очень большой знак вопроса поставил. Думаю, что нет, это вполне возможно. Дальше, и последний, девятый вопрос. Почему активистам мужского движения осознанным не имеет смысла дружить с Русской Православной Церковью? Или российская, как она, русская, кажется, РПЦ? Вот, я ничего, собственно, как бы не имею против РПЦ, как таковой. То есть, я лично имею, я не, не, не плохо отношусь к религиям, я плохо отношусь к. Церкви я ни в коем мере там к ним не присоединяюсь, но это мое личное оценочное мнение, это мое личное пространство, я его никому не навязываю. И был бы очень благодарен людям, которые называют себя верующими и являются религиозными, чтобы они как бы мне не навязывали свою точку зрения. Вот как-то у них с агрессивностью-то ну, надо еще поработать, чтобы ее стало поменьше. Вот значит почему не имеет смысла дружить с РПЦ. А то, как я вот говорил, там Селезнев что то там с ними начинает дружить, это бессмысленно, не то, что это плохо, как бы это личное дело каждого человека, с кем дружить, с кем не дружить, вот, можно, конечно, там хайти эту организацию, ну, опять же, это не, не, не МДшная тема. во-первых, Во согласно своим там, догмам и канонам, они не признают наличие у человека инстинктов, это самое главное. Второе. Они не признают первичности инстинктов над воспитанием и моралью. И это тоже самое главное. Третье. Они не признают или не признают временность современных отношений и инстинкт серийной моногами, о чем я уже тоже говорил. Вот, то есть в рамках идеологии церкви, канонов церкви, догм церкви. Научный подход невозможен, к сожалению. Вот, Поэтому, если даже РПЦ поможет разработать какие-то меры по укреплению так называемой семьи, куда-то их там вынести на обсуждение, и даже, ну это уже из области научной фантастики, если они будут приняты и узаконены, эти меры будут совершенно бессмысленные и плачевные. И катастрофу с семьей они никак не улучшат. Вот таки, такая ситуация. Ну вот, собственно, все на эту тему. Пока что, я так понимаю, вопросы еще будут, но я уже не знаю, куда разжевывать это все еще подробнее. Уже просто вообще разжевал, по-моему, до молекул. Ну, все равно, как бы, естественно, спрашивайте, пишите комментарии, будем общаться. И на эту тему в том числе. Спасибо за внимание. С вами был Михаил Н., а я лично продолжаю работать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все добра, прозрения, здоровья, всего всем наилучшего.